вот сегодня, июнь 2019 года, международная конференция. Древо жизни уже идет широкими шагами. Переходный период, может быть, какой-то вывод сегодняшней конференции? Отличительная ну, особенность? Ну, отличительная особенность, вы ее сами видели. Уже сколько академиков, вот даже вчера в зале выступала, приехала рассказывали о своей работе, о своей поисках, о том, что они на этих направлениях тоже много чего достигли, очень интересного. И что подтверждает, по сути дела, и нашу работу. То есть они своими поисками, ну, как бы обосновывают наши результаты. Но они чего-то ищут, а мы чего-то делаем. Вот это большая разница. Но то, что их уже столько много, одновременно приезжает. Вы же видели, сколько их приехало, сколько выступало, кого здесь только не было. Это говорит о том, что действительно ситуация обретает как бы совершенно другое новое масштаб звучания. Прежде чем понять о том, о то, о чем пойдет речь, я бы хотела немножечко попросить вас расширить сферу своего мировоззрения. Все дело в том, что основная научная парадигма в академии наук вообще в науке на сегодняшний день сохраняется как материя первично, а сознание вторично. До сих пор, значит, действует эта парадигма. Она влияет на публикации в научных журналах. Она влияет также на все вот эти изобретения э, на регистрацию изобретений, то есть она на очень многое влияет, и поэтому нам важно хотя бы вот э, в, в таких ситуациях, которыми, э, с таким материалом, с которым мы занимаемся, значит представить себе немножечко более широкое мировоззрение. Более широкое я имею в виду, что на, можно себе представить, что на самом деле все, что существует в природе, и мы сами состоим из некоторых энергетических колебаний процессов эти колебания самые разнообразные из частоты то есть количество частот наверное невозможно измерить но в любом случае они взаимосвязаны между собой и главной, э, главной такой функцией взаимодействия этих колебательных процессов являются резонансные процессы почему мы ощущаем материю как плотную, например, камень в руке, потому что те, вот, те составляющие типа атомов, электронов, молекул, которые, из которых состоит этот камень, они имеют между собой очень плотные связи, в основе которых лежит вот местный взаимный резонанс. И поэтому он нам кажется плотным, мы не можем его дать разбить, если мы его кинем, а другой камень. И, и вот в организме там есть, конечно, среды самые разные, не столь такие плотные, как камень, а есть и жидкости, есть растворы, есть и, э, живые системы. Но в конечном итоге все это состоит из каких-то процессов э, в значительной степени взаимосвязанных между собой с помощью резонансов. И это помогает, вот это представление помогает целителям, а я очень много лет уже работаю, больше 20 лет работаю с целителями, я обследовала больше ста человек, им помогает вот это представление управлять собственным сознанием и понимать, что происходит с пациентами, и что можно с ними делать, и как на них можно воздействовать, как воздействовать различные не только функции, Органов и систем, но, возможно, и сами органы и системы. Но здесь уже никто не мог превзойти... Вот вашу организацию, организацию Аркадий Наумчи. Это, это вообще потрясающий шаг вперед. Такого в мире нигде нет. И даже когда я выступала, например, в Германии и показывала те энергетические потоки, которые существуют в голове, вот я обсуждала их с директором Института исследований мозга и коммуникаций, он мне сразу показал на энцефалограмме вот эти волны телепатические, а когда я показала потоки, с помощью которых немецкие жены. Целитель лечил женщину из Москвы, а женщина в Берлине, он сказал, и там эти потоки такие мощные в двух направлениях, он мне сказал, вы нас обогнали. Все, четко. То есть такого в мире больше нигде нет. Знания, которые в свое время были проявлены через Аркадия Наумовича, и через людей, которые занимаются направлением информационного исследования нашей реальности, эти знания сейчас чрезвычайно актуальны для всех людей на Земле, потому что на самом деле ситуация действительно очень сложная. Дело в том, что когда эффект ясновидения открывается, и ты не знаешь, как объяснить, как ты видишь, это очень сложно, и я вам очень благодарна за одно слово, которое вы сказали здесь. Вы не одно слово сказали, но за это слово очень вам благодарна. Это мировоззрение, да, да. то есть. Очень важно, как ты смотришь на мир, как ты смотришь. Смотришь ли ты только с материальной точки зрения, то есть когда свет плотный, и человек видит только плотность, тогда ему сложно увидеть расфокусированный, расфокусированный свет. Поэтому, конечно, ваши исследования чрезвычайно важны, потому что убедить человека в том, что... Это возможно через исследования науки, представителей науки. Это великое дело. Просто хочу сказать, что это может не какой-то один человек уникальный, это может каждый человек. Людям очень трудно поверить в то, что они могут. А ведь действительно все возможности заложены в человека. И еще в Библии сказано, что человек создан по образу и подобию. Вот здесь мировоззренческий аспект чрезвычайно важен. То есть как ты смотришь на мир? Ты смотришь на мир как биоформа. Ты человек, который задумывается о духовном развитии. И вот здесь вопрос по поводу сознания. Мне, например, понятен. Сознание... Это духовная структура. То есть где находится сознание? Оно, это, духовно, это часть духовного, это элемент духовной структуры человека. Аркадий Номович в своих э, трудах и э, в том направлении, которое он развивает, э, он опирается не только на трансформацию сознания, что для меня лично очень важно, а это э, связь личности человека, который здесь и сейчас воплощен с... Э, с развитым сознанием, с расширенным сознанием, с духом и душой. Потому что душа является элементом, который создатель от себя, скажем так, проявил в пространство и дал задачу создать образы образоподобия или сотворцов, которые могли бы творить так, как он. Но вот, к сожалению, створить как он у нас возникли некоторые э, искажения. Но сейчас, сейчас все пространство э, космическое и то, о чем Аркадий Нович говорит про чистоту Шумана, на самом деле все пространство Земли, все пространство космоса готово к тому, чтобы человек наконец вспомнил, кто он есть. На самом деле, действительно, знания в человеке все есть. И эти знания они заложены вот в эту структуру, которая называется «душа». Дух это действие души, то есть все пространство организовано духом, но познанием источника, то есть тот, кто этот мир задумал, то есть это его замысел. И человек, который находится внутри его замысла, должен выполнять, ну или не должен, может быть слово должен, не совсем здесь подходит, потому что земля это пространство свободы выбора, а человек вспоминает, кто он есть, и он вспомнит обязательно. И я думаю, что на самом деле все будут спасены, и все будет, то, что, то, все будет так, как задумал э, создатель изначально. Поэтому, а у создателя нет э, разрушения, то есть у него нет разрушения, у него есть трансформация. Э, человек может определить свою задачу, а задача, в принципе, у всех людей одна <стать> – стать новыми творцами. И дело в том, что ну, каждый идет, каждый имеет индивидуальный путь развития, индивидуальную линию, эм, индивидуальную световую дорогу. И, конечно, найти эту световую дорогу и идти все-таки лучше вперед, мне кажется. Потому что маятниковая система не очень перспективна. Колебательный момент, он, к сожалению… Вот, ну, На мой взгляд, я могу свое только мнение высказать, конечно, может быть, аудитория это интересно будет. Добро и зло – это колебательный момент. А вот человек и Бог – это волновой. Пора вспомнить эту ответственность и э, отнестись к себе как э, не просто биоформе, а как э, к духовной структуре, которая может и должна э, творить как… Создатель, то есть как источник, который э, вложил э, в свое э, творение, свой образ и подобие. Информация духовного плана, информационного, она очень близка к восприятию человека. Только человек должен сделать э, в эту сторону свой шаг. И тогда, тогда болезней, проблем, в принципе, э, не будет, потому что э, если каждый человек увидит свою задачу и увидит перспективу развития, он э, может двигаться по этому пути и э, творить э, без разрушения. Я думаю, что древо жизни — это одно из направлений духовной деятельности, которая э, позволяет многим людям, которые открыты для по этому древу, открыто для поиска горизонтов новой жизни. Человек для этого и появляется на свет, чтобы искать новые горизонты, улучшать окружающую жизнь, внутренний свой мир улучшать, то есть гармонизировать для построения гармонии на основе любви. Я родилась в Молдавии, и вот до уже 20 лет я живу в Италии. Я очень рада находиться сейчас в России на этой уникальной, интересной конференции по древо жизни. Я могу поделиться своим опытом. Я уже, я врач по профессии, э, семейный врач. Я уже вот шесть лет как э, практикую э, древо жизни. Мы не только практикуем, мы распространяем знания древа жизни. Это божественные знания новой времени. Как складывается вот, э, взаимодействие с вашими пациентами? Раз это божественные знания, значит, это не скальпель, не шприцы, не таблетка. А, как на это реагируют ваши пациенты? А, то есть это же работа с их сознанием? Или, по крайней мере, вы их направляете туда? Э, я не могу сказать, что это что мы работаем с пациентами, это, ну, традициональная медицина, это одно, а вот, вот, эти, вот это движение древа жизни, это духовные практики, это другое. Конечно, что я врач, это, это помогает, потому что вот сейчас пришло время, когда наука соединяется с, с духовными практиками, и мы это увидели очень, очень красиво и очень хорошо на этой конференции, когда вот выступали, вот с научной точки зрения вот давали нам объяснение как это и слава богу что -то, что это сейчас случается как врач я могу вам сказать что люди подходят к духовному практику, потому что у него у них что-то болит и они не, име, не, могут находить, не могут лечиться традиционными методами. И вот они э, подходят к этими, э, к этими духовными практиками. Но не только с этой, с этой точки зрения. Вот есть люди, у кого, у кого есть внутреннее пробуждение. И вот они что-то ищут и не, никак не могут найти вопрос, э, ответ на, на, на вопросы. И вот э, когда они приходят к нам, я вам это могу вот просто по, по опыту сказать, что они нам говорят, мы наконец-то нашли то, что искали. Это для меня это очень большая радость. Вот все говорят про, про, про результаты, но я вам скажу, что это не, не совсем правильный подход, потому что кто ищет результаты, тот никогда не найдет Бога в себя, потому что результаты идут, от э, мировоззрения. Как ты поменяешь мировоззрение, так идут и, и результаты. Э, вот мы организуем курсы по всей Италии, и у, на, у нас как бы уже есть такая есть практика, есть опыт в этом, в этом плане. Я вам скажу, что сейчас очень интересный и очень огромный процесс идет во всем, ми, во всем мире, не только в России, в Италии, по все, всей Европе. Этот процесс не остановить. Этот, это божественный план, его не остановить. Каков контингент ваших единомышленников? Это люди возрастные, молодежь, дети. Кто эти люди? В основном это женщины. Это где-то 80% это женщины. И в основном это после 40 лет женщины и мужчины тоже, но вот в последнее время у нас приходят и молодые и юноши, и мы очень рады, потому что мы видим, это, это их не внутреннее пробуждение. Вот нам так и говорят, мы пришли здесь по внутреннему вызову, вот кто приходит по внутреннему пробуждению, тот и остается, а кто приходит, чтобы какие-то результаты увидеть, они уходят очень быстро. Мы проводим занятия как в России по, по методу Петрова. Мы работаем с Натальей Леонидовной Золотаревой. И у нас я вам могу это подтвердить, что у нас люди очень довольны работой Натальи Леонидовой Золотаревой. Они видят вообще как меняется жизнь в них и вокруг них. И есть и результаты, если можно сказать с точки зрения медицинской точки, есть у нас есть результаты. Вот, например, у нас женщина помогла своей дочке, у которого была рак молочной железы, это была третья стадия, и она, она смогла ее вылечить, это мать это можно сказать что это как бы самый большой результат который у нас был но я вам скажу другое что это вот я как врач столкнулся с этим проблемам что одно дело что мы работаем с этими технологиями и видим результаты а другое дело с медицинской точки зрения это утверждать потому что вот у кого например онкология это очень трудно, чтобы они не обратились и по, по медицинской точке зрения, потому что это очень, ну, сами понимаете, это проблемы очень большие. И мы никогда не говорим, что давайте занимайтесь только этими практиками, и не надо к, меди, к традициональной медицине. Это выбор пациент, пациента. Одно дело иметь результат, и совсем другое дело, это утвердить, как говорится, по медицинской практике, по медицинскому, по медицинскому диагнозу. Но это, это возможно, мы идем к этому, но это, это, это очень трудно. Я желаю, я желаю всем, чтобы они нашли дорогу э, к Богу, дорогу к своей душе. И тогда да. мир засветет, и все у нас будет прекрасно и гармонично. Спасибо, вам. Спасибо России от Италии и, и от Молдавии тоже. Мы очень рады, что мы работаем вместе, и этот процесс невозможно остановить. Спасибо. Ну, можно сказать так, что вот это учение позвоня... позволяет мне расширить мое сознание, да? потому что у меня есть достаточно, я считаю, глубокие знания в области физиологии человека. То есть а физиология — это те законы, которые даны создателям, человека для того, чтобы он жил здоровым. Согласны ли Вы со мной, что если духовная структура человека не развита, и он совсем не развивается в этом направлении, то ни перекись водорода, ни сода, ни прочие полезные для человеческого организма компоненты не помогут ему быть здоровым? Вы понимаете, ведь человек не будет здоровым, если он не устранит причины, которые вызывают болезнь. Понимаете? То есть, прежде всего, действия человека должны быть направлены на то, чтобы устранить причины, которые привели к болезни. Иначе все его усилия, прием различных лекарств, они не приведут его к здоровью. Скажите, пожалуйста, где вас можно увидеть, как называется ваш канал? И какие практики для поддержания своего физического тела вы предлагаете своим зрителям? Ну, мой канал называется, он именной, называется э, Александр Закурдаев. Это научно-популярный канал оздоровления. И его основное как бы, назначение заключается в том, чтобы довести до людей э, информацию о том, как стать здоровым и жить без лекарств. Задача моя была прежде всего в том, чтобы довести до людей знания профессора Немувакина, который э, был создателем советской космической медицины. Иван Павлович очень высоко оценил знания Древа Жизни, его глубину э, этих знаний. Вы хотели бы овладеть ими настолько, чтобы пользоваться ментальными технологиями? Понимаете, вот прежде всего, наверное, надо овладеть э, теми знаниями, которые позволяют человеку работать над собой. Правильно ведь? У меня даже есть такой результат на основе техник, которые излагала на вебинарах Наталья Золотарева. Я составил свою, такую, ну, достаточно ограниченную. Моя практика использования вот, этого, вот этой техники позволила мне получить совершенно неожиданные результаты. Вот. Заключается в том, что совершенно неожиданно у меня изменилось лицо даже. Потому что вы знаете, что в старости, а мне 74 года, но я себя старым не считаю, правильно? Вот у человека как бы лицо становится меньше, усыхает, правильно ведь, да? А тут мы с женой вот живем 48 лет вместе, и за завтраком она что-то стала всматриваться, что достаточно неожиданно совершенно, правильно? Когда люди столько живут, когда вроде что-то увидел не, не такое непривычное не, не какой то что она говорит, ты знаешь, говорит, а у тебя щеки появились. Но у меня не только щеки появились, у меня шея стала гладкой, и ключицы стали не видны, понимаете? Вот как вы считаете, это результат, когда я создавал свой канал, была прежде всего для, для того, чтобы довести вот до широкого круга людей вот эти знания по основным вопросам, которые занимает человека в области здоровья. Что у многих людей есть серьезное улучшение здоровья. Вот эта оздоровительность тем профессора Немуакина перекиси водорода и соди это как бы обесценивают другие все его знания. Прежде всего, с этих знаний надо начинать, а не сводить все, и перекись, и соду к очередному лекарству, понимаете? То есть это только подспорье такое, которое позволяет, позволяет людям добиться каких-то таких результатов. Я желаю всем здоровья. Малая группа из Словакии, которая прилетела, мы все прошли ступенями у Натальи Золотаровой и очень рады принять участие вот на этом мероприятии, который проходит вот здесь, в Пушкино. И очень рады, что Аркадий Нованович провел вот этот мастер-класс с нами. Впечатления очень прекрасные. И настроение у нас э, хорошее, и надеемся, что сумеем поделиться в нашей стране вот с этими нашими... Э, ощущениями с нашими образами, которые вот мы приняли во время этого мастер-класса, и надеемся, что из этой нашей малой группы в скорое время будет группа побольше, и, наверное, в следующий раз, когда будет следующее мероприятие, организованном вот этой группой милых людей, мы будем участвовать в более э, большом количестве. Скажите, пожалуйста, занимаясь в древе жизни, есть у вас уже результаты? У нас работаем уже некоторое время. Более результатов, чем на физическом плане, у нас получается вот по отношениям, не только в семье, по работе, получается вот как-то устанавливать такое расположение, что наши процессы двигаются вперед без каких-то компликации без того что обстоятельства надо было менять и просто работаем более но ну, у нас у никого вот такой важный серьезный физический проблем не было но значит мы все работаем на... На... в том пространстве которое для нас интересно в то время работали с ребенками вот Мария работала с ребенком своим, там получились отличные результаты в форме ну, справиться в школу. Сын пошел, значит, вот в этом первом классе там какие-то, но ну, не, не все складывалось, как должно было, и там улучшилось, конечно. И есть у нас следующие, другие друзья, которые работают. Вот у нас есть человек, у которого диабетез, и у него тоже ситуация улучшилась на сегодняшний день. Но, конечно, не совсем пока. Но надо еще поработать. И девочки мои, вот они э, тоже, ну более, кто с семьей, кто с, э, на работе работают, э, но по отношениям более у нас, чем на физическом плане. Скажите, а кто вы по профессии? Вот э, сказать, Мария она э, бухгалтер, угу. а, Габриела она э, из работала в кафе, угу. а, Эрика работает педикером мастер обработки. красоты мастер да мастер красоты да. точно так точно так и а, Даниса она работала на ветеринарном университете а я ну скромно сказать я физик. вы ученый вы ученый работающим много лет более 20 лет я не знаю как вы думаете, какая будет наука будущего по-моему, не такая, как как сегодня. По-моему, совсем по-другому. Но там то же самое, вот то, что Аркадий Наумович говорил. То, что в, первом, в первой нашей встрече остальные ученые говорили. Там вот сегодняшняя наука, она просто по старым... По-моему, ну, можно сказать, и эгрегором работает. И, по-моему, вот наука следующей этапы развития человека совсем по-другому будет. И будет учитывать вот то, что делает э, развитие древа жизни, древа рода. И все эти знания будут использованы вот, и в научных результатах. Спасибо, что приехали. Мы желаем вам много света, много любви. И удачи новых результатов по гармонизации Спасибо. своей жизни и жизни близких и родных рядом людей. Спасибо. Спасибо. Спасибо. На технологии древо жизни, конечно, более тонкие технологии, потому что они в основном созданы для того, чтобы человек работал сам с собой. Это во-первых. А это означает, что с одной стороны, его подсознание и сознание взаимодействуют э, более тесно, чем э, вот, вне этих технологий, то есть когда он использует эти технологии, это с одной стороны, с другой стороны, э, это приводит его э, к тому э, устройству его организма, к тому алгоритму, который было заложено в него от рождения. Ведь на самом деле все патологии, как правило, возникают от различных стрессов, от нарушения гармонизированного взаимоотношения человека с окружающей средой или с другими людьми. То есть нарушаются ритмы, прежде всего, в мозге, и мы эти нарушения видим, они реальны, их можно потрогать, пощупать и показать другим. А с другой стороны для того, чтобы справиться с этими нарушениями, которые в конечном итоге вот от таких вроде бы локальных и временных явлений в конце концов приводят к каким-то более глубоким нарушениям, более постоянным нарушениям, связанным уже с, с более серьезной патологией отдельных органов, то вот тут, конечно, технология древа жизни, она работает более специфично, более тонко, более целенаправленно, и она приводит человека к истокам его жизни, то есть к корням того древа жизни, поэтому так и называется эта технология – древа жизни, безусловно. А в свою очередь это приводит и к его духовному развитию.